Среди участников моего телеграм-канала Star через неделю я разыграю гитару Батон Руш. Ссылка в описании. Всем привет, это канал АКСТАР и за 2021-2022 год вышло много классных видео на канале и некоторые из них набрали более 5 миллионов просмотров и это просто бешеные цифры и мы с моей командой отобрали 5 лучших реакций и сегодня, как я говорил мне нужна ваша помощь. Для одного очень важного дела, мне нужно выбрать самую крутую реакцию на канале. В общем, участнику лучшей реакции я хочу подарить гитару и поэтому я хочу вас попросить посмотреть все сегодняшние реакции, выбрать одну или две из них и написать в комментарии, почему и за что вы выбрали именно эту реакцию. Ну а вас сегодня ждет офигенный контент, потому что что может быть лучше, чем самые крутые реакции за два года в одном видео? Некоторые из них вы не видели, некоторые из них круто посмотреть во второй раз, вот. Обязательно напиши комментарий, выбери реакцию и также поставь лайк, для меня это очень важно и для продвижения этого видео и канала в целом, а для вас одна секунда. Все, приятного просмотра. Кстати, я наконец открываю набор на второй курс по фингерстайлу, поэтому если хочешь научиться играть на гитаре, офигенно вжаривать, подробности после Первая реакция. Все, погнали. Пятое место. Марина. Угу. Знаете, да, я сейчас набираю свою школу, как мне хочется верить, самых лучших педагогов. Угу. И а, сейчас мы набрали классы по фортепиано, набрали по скрипке и ищем человека, который мог бы наших детей, не только детей. У нас как бы школа, она ориентирована и на детский возраст, а, и на взрослый. При этом был профессионалом, это mm. можете о себе рассказать? Закончил музыкальную школу и музыкальное училище. То есть в музыкальном училище нас учили быть педагогами, как правильно как раз находить э, общий язык с детьми. Помимо того, вот ваш какой-то личный опыт позволяет быть педагогом? У меня, я учил играть на гитаре, несколько своих друзей, в целом получалось неплохо. Mm -hmm. Зажать мизинцем средним. Матерь Божья! О боже! Просто немножечко нервничаю. Такое бывает. Могу сейчас в целом продемонстрировать свой гитарный уровень? Давайте, давайте, да, посмотрим. Можно что-то из основ, чтобы было... многие дети обрадуются вот играть ну, что-то такое прикольно ну прикольно, прикольно а, хорошо, я Итак, знаете, я думаю, что давайте мы с вами вот так вот сделаем я завтра смогу вам как-то позвонить и как-то mm. дать ответ а, ну вот еще, например роман с Гомеса для детей тоже а все с него начинают. Ну вот так вот. Ну то есть она дальше идет. Ну, давайте, тогда ваши контактные данные, они у меня есть, ага. да? Все. А, да. и вот, например, еще из такого, например, есть, этот, произведение Баста, Медлячок, может быть, знаете? Сейчас. Позиция почему? Подскажите мне, а, был такой странный изначальный выбор композиций. Ну, ладно, я. Поясните, пожалуйста. Поэтому, извините, пожалуйста, надеюсь, я не сильно потратил ваше время. Но надеюсь, поднял настроение хотя бы. Нет, Данил, вы знаете, просто э, вы меня поставили в какой-то момент в очень неловкое положение после первых композиций, которые вы проиграли. Я, э, честно говоря, даже потеряла дар речи, потому что не знала, как подобрать слова и что вам мягко ответить. Но, э, ага. То есть это было совсем ужасно, да? Ну, вы знаете, как бы, честно... Ну-ка, не, не скажу я вам как. Но, в общем, а -а -а. я бы не позволила вам. Я забыл уточнить, я в музыкальную школу в принципе устраиваться не планирую. Это просто. Вы не планируете на пути? Нет. Это просто розыгрыш на тебе. Ах вы! Я начала уже думать в этом направлении, что, может быть, такая молодая кровь, она бы нам. Привет! Здравствуйте. Да, ты сказал, у тебя уровень начальник, хочешь научиться на гитаре играть. Да. Помните этого преподавателя? Да, тот самый легендарный фингерчипокинг. И после той встречи мы с ним довольно-таки хорошо начали общаться. И вот недавно я пригласил его гостем-преподавателям в свою гитарную академию. Многие думают, что играть на гитаре это тяжело. Или, например, что начинать уже поздно, там в 20 лет, наверное, уже поздно начать. Но когда я учился в музыкальной школе, у меня среди учеников моего преподавателя, человек, с которым мы часто виделись, пересекались в коридоре, было 63 года этому человеку, и он за 3 года научился очень-таки здоровски играть с самого нуля. В общем, начинать никогда не поздно. Играть на гитаре — это нереальный кайф, и я советую всем начать это делать. Как вы знаете, я создаю самое большое гитарное сообщество в мире, где люди, будут обмениваться опытом, развиваться вместе, встречаться и общем в целом двигаться по этому гитарному пути. И несколько месяцев назад я выпустил первый курс по игре на гитаре для новичков. Постановка правой руки и ее аппликатура. Правая рука гитариста это основа техники, поэтому постановка правой руки и отработка звукоизвлечения должно быть задачей номер один на начальном этапе. И нереально кайфуюсь с того, как все получилось. Очень крутые отзывы от учеников первого курса. И в целом все очень всем понравилось. Первый курс вышел очень крутым. А прямо сегодня я открываю набор на второй курс, в котором будет три больших раздела. Уверенная игра, аккорды и фингерстайл. На первом курсе мы освоили азы, а на втором курсе научимся по-настоящему вжаривать. Перейдите на сайт по ссылке в описании, и изучите программу, там больше 50 видео. Мы с вами разучим более 15 произведений, кучу упражнений, кучу полезного материала и информации. У вас будет возможность взять куратора, чтобы он следил за вашим прогрессом и корректировал ваше, ваш путь. Также на курсе будут бонусные уроки от приглашенных гостей. Это, во-первых, Алексей Войда, тот самый преподаватель с о которым я вам рассказывал. Это Владимир Байков, это мой преподаватель, это не Какие-то неделька с гитарного батла, э, с виртуальной гитары, э, ну вы смотрели, думаю, помните его, это Роман Канаграй, Ярик Бро, э, Тима Мацони и Валя Фокин. Поэтому присоединяйтесь к нашему сообществу, э, учитесь играть на гитаре. Э, в связи с нынешней ситуацией мы максимально снизили цену, насколько могли. Это 6000 самостоятельный тариф и 8000 э, тариф с куратором. Это как э, два занятия там с с учителем по гитаре, а вместо этих двух занятий вы получаете 50 классных видео уроков, проработанных мной, которые я полгода уже делаю. В общем, очень рекомендую, советую. Есть любые виды оплаты, можно откуда угодно оплатить, там, рассрочка без процентов, там, на подключали всего, вот. Это будет очень классная поддержка от вас, и не просто так, а взамен на очень классный проработанный материал, который подарит вам много положительных крутых эмоций. Все, присоединяйтесь, ссылочка в описании, очень вас жду, э, будем вместе учиться играть на гитаре. Погнали дальше. Четвертое место. Нашли музыканты в переходе, тут потеплее. Короче, будет круто. Тима, встань куда-нибудь за колонну, так, чтобы тебя было, не было видно, вот. Короче, постарайтесь, чтобы вас не заметили. Погнали. Да, а я буду снимать как сюда. Слушай, можно на секунду потревожу? Я, в общем, гитарист, очень долго занимаюсь. И вот хочу... Вот мой в пер... очень круто в переходе, акустика классная. Можно я себе видос запишу? Он Вот 200 рублей. Вот. Я что-то такое видел в Инстаграме. Вы подходите к людям, и разводите. Вы начинаете сначала плохо играть, а потом хорошо. Ладно. В общем... Ну ладно, пойдем, я оставлю. Классно играешь.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 Круто. Круто. Круто. Круто. Ладно. Да, все. Если, если что, мы все, зальем инсту. На всякий случай подсними. Если что, мы сделаем. Ну, если что, мы. А можно подставить вторую песню? Просто не Да блин, пойдем. А у нас просто реакция еще. Одну песню и все. Ладно. Давай. Знаешь, может быть гречка, любимый серебро. Аккорды такие там. Слушай, ну это было круто. А, негодяй. Блин. блин, я так охренел, начинает старать и все так круто. Слушай, ну круто, давай мы тебя гоним, Слушай, Класс. Как. Охерить, это ну как ролик, тебе на те же можно. Наступать. Слушай, блин. я чисто говоря охерил, да, тянь? Просто красавчик. Я... Короче, да. расскажи теперь твои эмоции. Я теперь понял, что чувствуют люди, которых я разыгрываю. Инстаграм был же тебе. Да, можно же. А значит, она даже в ролик пойдет беззайду. Ладно, спасибо тебе, ты понимаешь. Давай посмотрим там на монтаж. Третье место. Расскажи немножко о себе. Меня зовут Паша. Я живу в Санкт-Петербурге.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 А, М, С и Е, Итак, АМ аккорд на четвертой струне. Отлично. Значит, попробуем сыграть, чтобы проверить звук. Mm -hmm. Так, хорошо, отлично. Давай следующий аккорд, за ним С. С, С, я знаю, да. Немножко аккорды тоже разберу. Ага. Uh -huh.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 Ты прям молодец, прям у тебя замечательно получается. Я в восторге. Так, хорошо, давай попробуем. Да, у меня еще одно прям произведение. Я... Произведение ага. есть другое, вот как раз с аккордом, который мы отрабатывали. Я его почему хорошо знаю? Ага. Я песню на нем знаю. А, ну, я... ну да, давай, давай, я посмотрю. Потому а, что ты меня очень удивил, вот. я прям, ну, э... ну ладно, так вот, что делать будем, упражнение паучок, <смех> знаешь, я думаю, можно уже не паучок <смех> Я готов <смех> Так, можешь... <смех> ты готов, а, я даже не знаю, чему тебя теперь учить <смех> <смех> Шутите я вот все такой... занимаюсь-то недавно. Ладно. Ну, очень продуктивно, видимо. Еще раз отвлеку, просто хочу сказать, что среди участников второго курса мы с вами разыграем три гитары Патанруш, три места на третий курс э, межпланетарно-космический вообще и три личных урока от меня в скайпе, созвонимся, много чего расскажу, пообщаемся. Вот. а также мы будем очень часто проводить эти розыгрыши. И чем дольше, и чем раньше вы присоединились ко второму курсу, тем э, в больших количествах розыгрышей вы будете участвовать. А вообще, я хочу сказать, что нереально горжусь тем, как, получ... как выстраивается вся эта гитарная академия. Первый и второй курс получились просто нереально крутыми. Во втором курсе более 50 проработанных видео. Э вот, каждый из них там монтировалась по 6-8 часов, я арендовал оборудование стоимостью там больше миллиона рублей, чтобы все это записать, 9 дней с утра до ночи я их записывал, я, 3 месяца до этого я готовил к ним сценарий, прописывал каждый урок детально, прописывал табы к нему, э, к ним, э, вот, здесь материал все готовил, я, короче, купил э, курсы у всех конкурентов, э, посмотрел у них, э, взял самое лучшее, что у них есть, ну, по информации, вот. Добавил много своего, посоветовался с крутыми разными преподавателями, все это склеил, и получилось то, что вы увидите. Конечно, мы сделали курс нереально дешевым, и многие мне пишут, почему так дешево, но, как вы знаете, моя цель это сделать самое большое гитарное сообщество, вот. Поэтому присоединяйтесь, очень вас жду на втором курсе. Спасибо! Погнали дальше. Второе место. меня, Итак. Очередные гитаристы. Можно я для брата сыграю песню? Просто день рождения. 500 рублей. Ладно? У -у -у! Супер Днём рождения! Сейчас мы для брата сыграем. День рождения. Пустына. Стараюсь, ладно, ладно что-то это. Сейчас другую, ладно? Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Круто. Знаешь, я так соскучился. Вы этого долго ждали. Первое место. Когда до этого не играл на гитаре, правильно? Ну, в лагере играл, этим летом играл. Ты когда-нибудь на музыкальных инструментах вообще играл, кроме гитары? На ну, чем ты умеешь? У меня дома лежит этот треугольник. Это здорово. Гитара почти то же самое, поэтому волноваться не надо, у тебя точно есть опыт. А почему вообще захотел играть на гитаре? С Одноклассники со мной не очень общаются. Ага. Обычно плохо думают о нас те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас. Глубоко. Понял тебя. А знаешь, да, что такое минор, мажор? Нет. Так. Минор, Gosh. знаю минор. Так, что такое минор? Песня у меняги. играть умеешь? Нет, но слушать умею ее. А, отлично, Нравится тебе Красивая. Тогда ее разучим в следующий раз. Положи руки на центр, на отверстие, да. И э, вторую руку, вот эта называется, дека. И положи ее просто куда-нибудь. Да, ну, в принципе, вот так. И теперь просто можешь делать. Издай любой звук. А? Ну, то есть вот так. Нет, ну по струнам, по струнам можешь просто так сделать. Ага, отлично. А вот как вот эта палочка называется? Это называется дека. Ага. Она деревянная. Дека. А вот эта штука тогда как? Это называется... Гитара. Это называется... Гриф? Нет? Нет, гриф это, это гриф. Но это не важно, это же не так интересно, правильно? Да, это скучно. Давайте лучше играть. Согласен. Давайте я покажу, как можно сыграть один и тот же аккорд в разных местах на гитаре. Зачем? Чтобы, чтобы по-разному звучала у нас музыка. И... и, кстати говоря, когда мы будем потом с тобой учить песни... Мы же будем с тобой учить песни? Да. Супер. Я а, просто могут... не хочу аккордами, я хочу там мультики играть. Мультики. Но, чтобы играть на гитаре, нужно обязательно знать аккорды потому что нам очень часто они будут нужны поставь свой первый палец большим пальцем можешь, или всей рукой удари по струнам нормально это было неплохо как тебе в целом понравилось круто здорово потом мы научимся играть всякие штуки Мифа соль ля, ля сидо. Да. Супер. И как я тебе уже говорил, есть минор, а есть мажор. И у до, мажор... до мажора. И получается грустное звучание, правильно? Просто я не могу, ну, мне не хочется там разбираться там в этих всяких дом до... миллимер, миллиопитор. Ага, понял. Тогда давай с тобой. Поучим аккорды, по окей? Я могу показать, чему я там летом учился. О, да, давай, с удовольствием. Ты сказал, что ты играл в лагере. Да, ну вы просто не спрашивали, я не играл. А, ха -ха, точно. Я просто подумал, что ты, ну, наверное, просто там что-то с ребятами сидел. И там преподаватель был, и, ну, и он с нами всеми занимался. А, ничего себе, то есть в группе занимались. Ну, ладно, да, он мне там показал упражнение «Паучок». О, о, замечательное упражнение, я с тобой хотел его разбирать, но попозже. Ага, и вот испанский бой мне показал. Испанский бой, который... <музык> То есть ты его умеешь играть? Ну, я сейчас покажу. Покажи, как умеешь, интересно. Этому штуку разбирали Здорово! Ну. Ты, ты это в лагере учил? Ну, да, вот у нас Там Это то 7 занятий было Потому что первые четыре дня Я вот на четвертый день как раз выбрал Кружок гитары Сколько тебе лет? Ну, 12, 12. И ты до этого никогда не занимался? Ну, ну музыкой Ну, я треугольник. Ну, я имею в виду гитару. Нет, ну, нет, нет. Понял. Спасибо за просмотр, обязательно выбери реакцию, которая тебе понравилась больше всего. Э -э вот, некоторые из этих реакций были с Ромой Конограем, и прикиньте, мы с ним год назад записали первую часть, э притворяясь новичком с уличными музыкантами. Э -э уже год прошел, как быстро летит время. Да, не забывайте про лайк, не забывайте про подписку на канал, не забывайте про подписку на мой телеграм-канал, чтобы не потерять связь. И э, вот, комментарии, там, все такое, вы все знаете. В общем, давайте, я готовлю для вас очень классное видео, если не заблокирует YouTube.